Нажимаем ОК, выбираем Печать и выбираем необходимую нам категорию отчетов, в данном случае автомобиль. Можно сделать несколько вариантов распечаток, но как правило, инспектора при проверке тахографа интересуют технические данные автомобиля. Нажимаем ОК и еще раз ОК. По данной распечатке инспектор сможет проверить историю калибровок и какая мастерская работала с тахографом. Нажимаем кнопку и достаем ленту. Затем вставляем новую ленту и оставляем краешек. Закрываем до щелчка.